Добрый день! Меня зовут Севастьянова Елена, я из Самары. Я хотела бы сказать слова благодарности ребятам Дарье и Антону за этот потрясающий курс. Я несколько раз заходила на бесплатные вебинары, слушала, и в результате пришла к выводу, что именно эта концепция и этот стиль работы, который предлагают ребята, по окончанию этого курса он выведет меня на более доход, высокий доход, и, соответственно, я создам базу клиентов как продавцов, как и покупателей. Знаете, получилось так, что я не смогла завершить курс со, своими, со своей группой в своем чате, но это как напутствие новичкам, которые приходят или придут в этот курс. Ребята, несмотря на все жизненные перипетии, постарайтесь задание выполнять вовремя, дабы не быть отстающим звеном. И легче так учиться, потому что можно задать любой вопрос и вовремя получить ответ. Я хотела бы еще раз сказать о том что кто не решается зайти на это обучение ребят вы вам ребята дают дарья антон неделю для того чтобы вы осмыслили нужно вам это или нет я точно знаю что пройдя все это обучение я повышу свою профессиональность и, соответственно, доход будет гораздо выше, чем он сейчас есть на этом уровне. Поэтому огромная благодарность технической поддержке девочкам-кураторам, очень активно поддерживают каждого студента и помогают в решении вопросов, которые возникают в процессе обучения. Огромное-огромное всем спасибо.